Следующее упражнение очень важное. Значит, напугали так, что люди просто как в шоке. Значит, когда мы напугали, нужно показать возможности. Значит, Колумб говорил: ребята, да, вы, вас сожрет цинга, если вы не будете четко держаться моих инструкций. Но он им показывал и возможности. Мы придем к новым берегам, и золото будет так, что хватит на всех. Поэтому следующее упражнение. Пишите возможности, что компания получит, куда вы хотите привести компанию. Куда мы все вместе можем прийти, если слаженно и системно начнем сейчас вместе работать? То есть куда мы вместе придем? А, так, а, представьте, что наше программное обеспечение в каждой семье на планете, и вы часть этой компании. Представьте, что наш оборот 1 миллиард долларов в месяц, и этот оборот делаете вы. Cool. А, как ты будешь себя чувствовать? когда будешь руководить 80 сотрудниками, и ты их начальник, и мы сделаем это. Представьте сбор, международный сбор наших клиентов, партнеров через три года, и, а э, где, где? Можно и где? вы на сцене Олимпийском, и, вам, э, и вас благодарит весь зал. А давайте на Бали, давайте на Бали. Ну это слишком мелко, по-моему, Владимир. Согласен. Ну, мой ладно. сотрудник. Как бы это все правда? Да. А у нас точно получится? Но у нас уже получается, у нас как бы в прошлом году было 4 миллиарда оборот за год, а тут миллиард за месяц, то есть нам нужно в три раза вырасти. А у нас инструменты-то есть конкретные, как нам вырасти в три раза? У нас есть идеи, как вырасти, но по факту нет конвейера, который идеи до результата доводит. Вот, точно, да. У нас нет конвейера, который гарантированно доводит наши идеи до результата. А значит наши гениальные идеи с трехкратным ростом, они просто проливаются водой в песок, потому что мы так и не доводим это до дела. Я постоянно э, отвлекаюсь на ведение проектов и не занимаюсь полноценно развитием своего продукта да. и развитием э, вообще бизнеса, то есть новые возможности и так далее. То есть я погружен в операционку, тем, тем самым мы тормозим свое, свое развитие. Ребята, вы меня используете не по назначению. Во, во, во. Я бы мог конкретные проекты новые реализовать, которые бы нас увеличили в три раза, а я занимаюсь операционкой. Ну давайте, я и дальше буду операционкой заниматься. А кто в три раза будет расти?